Возможны ситуации, когда требуется авансовый отчет подготовить не только за себя, но и за другого сотрудника. Для того, чтобы изменить значение в реквизитах, нажимаем на кнопку «Выбора» и по гиперссылке «Показать все». В в списке в строке поиска, расположенной сверху над списком, набираем нужную нам строку. Список будет отфильтрован по строке поиска. Выделяем в списке нужные нам значения и нажимаем на кнопку Выбрать. Аналогично заполняются значения и в других реквизитах. Например, подразделения. Нажимаем на кнопку выбора, переходим по гиперссылке Показать все и в строке поиска вводим строку. После выбора значения и списки нажимаем на кнопку Выбрать. Так мы изменили значение в реквизитах.